Всем привет. всем привет! Да, всем привет, друзья. Это наш новый влог Это наш, как это называется? <связывается> Никремонт. Да, в этом блоге мы будем для нас, для вас, для всего всего интернет показывать, как нужно делать ремонт. Мы не говорим, <связывается> что это правильно. Мы не говорим, что мы суперпрофессионалы. Мы делаем то, что нравится нам. Мы считаем это правильно Ну вот в контексте вот этой квартиры и нашей семьи, Ксюша. Будут как новые идеи. Ремонт будем делать полностью все сами. Также и закупать, таскать, устанавливать. И. Ну, бывает. вот и работа. Думывают тоже сами красить, монтировать, демонтировать. Ну и жить в этой же квартире мы будем тоже во время ремонта, не съезжаем. Мы сейчас покажем то, что мы уже закупили. Цены, наверное, будет отдельное видео чисто да список. О, это, наверное, в самом конце там уже когда подбивка итогов будет. Сейчас смысл называть цены, если они там каждый день их будет очень много. Так да, можно да. в процессе эксплуатации там, допустим, какие-то крупные вещи. Там, краны, например, скажем, сколько стоит. И то так плюс-минус. Потом в конце подобьем чек, во сколько нам да, все будет это обошлось. Все расписано, да, все чеки сохраняем, все записано. Очень интересно самим узнать просто, сколько это стоит. У нас вот однушка 38 квадратов, она получает на две стороны дома распашонка. То есть у нас вот в кухне окно и комната на противоположной стороне, там тоже окно. Вот буковка Т у нас квартира, ну план тоже там где-нибудь приложим, когда будем уже детально про ремонт разговаривать. Сейчас так, вводное видео, вступление, так сказать. Сейчас покажем, что у нас тут есть вообще что мы купили, может быть, вкратце расскажем, если захотим, что мы будем расскажем. делать. Ну, значит, расскажем. Или не расскажем. Расскажем. Расскажем. Сейчас сделаем маленький рум-тур, что было до, и... Что? А? Как? Как? Рум-тур. Рум-тур. Ну. У нас просто один рум, и будет мини-тур. Мини-тур. Мини-рум-тур. Да, мини-рум-тур. покажем. сразу, что мы купили, и... Мы готовились к этому ремонту э, с июля да? Да, не с прошлого декабря как только узнали что у нас в этот квартир будет нашей я, что... я имею в виду с того момента когда мы начали в эту квартиру покупать второй материал да это нет мы проект это вспомни карандашом на этом на ну, проекты мы рисовали да на декабре есть, а, как мы а в декабре сейчас мы ноябрь знаем, следующего года да. уже да, ну, ровно год 11 месяцев продумывали... назад мы уже продумывали что Думаю, у нас здесь да, будет. где что будет стоять, что мы будем покупать, где мы будем покупать, мы заранее искали магазины, где выгоднее, где лучше. Так. Короче, начинаем. начинаем Всем сборе, да. да, начинаем показывать, что у нас есть. Итак, друзья, короче, вот наша квартира, это наш коридор, это наш коридор, который временно состоит из коробок, из жены вешалке, обувниц. Вот этого вот всего хлама, это наша плитка, давайте мы сразу будем рассказывать, показывать То есть вот коридор сразу про коридор да. Здесь у нас раз кран на умывальник Да, это смесители ГАПА с Алиэкспресс Там модельки, ссылки, может быть, когда-нибудь будем вниз выкладывать, не знаю, не обещаем Краны, кстати, такие достаточно увесистые Если, если нужно будет, то мы обязательно все добавим вот. Вот. Если как бы не нужно, то и не нужно. Ну ты в сборе доставишь, что-то, поделись, покажи. Но это не же не сборно. ты скажи, что мы Короче, это тоже сами. душевой смеситель ГАПА, стоит 2700, и у него один выход под полдюймовую папу. Короче, это папа полдюйма. Что это такое? Тут мы регулируем температуру, ну термостатический смеситель, тут мы регулируем напор. Нам надо, чтобы отсюда выходил и кран и лейка. Покупаем вот такую штуку, прикручиваем ее сюда. У нас отсюда выходит лейка, снизу выходит кран. И вот этим рытяжком. Вот как? Вот так вот. На, крути. Короче, этим растяжком мы переключаем кран, вот лейка. Ну, вот так вот да, будет стоять, вот так вот будет переключать. Потому что в сборе не было с этим... Э Короче, было смесителем. в сборе, стоило так дорого. Там прям а, вообще космические цены около 6 тысяч, а так 2 700 и 450. Ну, как бы не 6 тысяч далеко. Щиток. Да, ну так чуть-чуть. Электрический, да, тут на 14 модулей потом покажем когда соберем все будем как показывать будем бить, Как разделять будет электрику проходить да электрика все все все все все будем показывать без коробок лежит потому что очень да, много места занимает провода выпрямляются провода да шланги запрямляются Ой, да это что это не знаю там пусто а, это, это вот, гарантики от всей вот этой вот штуки и тут накладки еще <связанных> вот эти вот, которые прячутся. <связанные> да, да, да, эксцентрики. Картинку составляют. Да, да, да. <связанные> В общем, здесь мы не будем доставать а -а -а. полотенцесушитель. Полотенцесушитель. <связанные> а, нет, я его могу вот так показать. Сейчас. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Самый дешевый полотенцесушитель из Леруа Мерлен был. Вот так вот выглядеть Но Потом мы, когда достанем, поймете. Вот, ну, вот так вот, типа, он будет боком висеть. Короче, классная штука. Такой, типа, рельефный, маленький. Не просто плоский. Плитка. плитка, плитка у нас куплена уже в июле, да. она будет серый бетон, теплый пол Вот. Ну, у нас две всё. коробки, одна маленькая коробка идет на ванну. На, только на ванну, одна большая коробка, на коридоры вот написано 20 лет гарантии, кстати. Да, это будет фирм, да. и коридоры кухни, да. Одна э, стена в ванной у нас будет э, под деревом. Под дерево. ну, ну, классический такой самый распространенный мы вариант, рисунка. Ну, это у нас немножко есть. Это бушиные там откуда запчасти нужны да. очень это мне. Это провода интернетовские. Интернет. Закупили. Фитинги для полипропилена. Да, вот эти вот все, вот есть маленькие даже железные трубы. Как их там называют? Можно и так назвать. Теперь, наверное, просто... Это как не сокровище, это моя гордость. Да. Это обо всем потом расскажешь, ты скоро как раз будешь монтировать его, может, тогда и расскажешь. Да, Но давайте следующем... заинтригуем вас. В общем, это система защиты от протечек воды. Короче, водичка, если где-то покапает, вся вода в квартире закрывается, благодаря да. суперумным датчикам сигнализации и вот этой всей Буквально прочей штуки. следующее видео, там, да, второе, либо третье, будет связано полностью с, сантехникой, с водой, да. полностью сантехникой. И как раз Саша все расскажет. Да. Во. Помощник пришел. Так, что вы тут обозреваете? Мяу. Так, РЖ-45 правильно у нас опрессованный, ну-ка, проверьте Так, на вкус попробовать Плохо жил, обжали, хочешь дожать их? Это, наверное, тоже пойдет к следующему видео, да? Да это гейзер. Общем, это гейзер Да, это фильтр у нас вот такой, BB10 то есть есть ББ20, но он уже для чего грызем. Вот это. Теплый пол не показали. Папа, пап, пап теплый пол. Ну, теплый пол не показали. Отрывай! Открывай, уже Все монтировать надо, я вам помогу! Я уже начал. Это ББ10. Ну, можно на квартиру SL 10 использовать, но я что-то решил побольше взять. ВВ-10 он, ну, вот, Ксюша держит в руках, вот он такого размера, да. такой достаточно большой Достанем, фильтр. Достанем, покажем, все потом. Сейчас пока... покажем, где купили, какой он, да. с чем его едят. Да, есть его не надо, есть у нас только барсик, все. А, мы вот забыли, кстати, еще показать, вот О, эти вот штучки. Да, это регуляторы теплого пола. Да, их мы, наверное, один. сейчас сразу покажем. Хотя бы один открой, да? Два а, штуки. И попался черный. Чёрный попался. Один черный, один белый у нас. Да. В этом, собственно, белый. Все потом видно будет. Все покажем. Дай не доставай. Давай так покажу. А, Я все так? видно, да. Такой регулятор с теплого пола он у нас с вайфаем. fi Тут все сенсорные кнопочки. Включается. Я думаю, Туалет у нас уже купленный, новые старые. Мы выкинули мы... Унитаз, открой, пожалуйста. У него сама чаша, то есть, ну, вот эта штука она, видите? Ну, во-первых, он ободковый, во-вторых, она устроена. То есть, вот эта дырочка, она вон там. А обычно унитазов, она вот здесь, эта дырочка. И такое, закрывай, у него есть и микролифты, все вот эти штуки приколюхи. И быстро быстросъемная крышка, между прочим. И вот такая чаша, у которой дырочка там сзади находится. Они обычно на подвесных, на инсталляциях делаются. Вот как да, твой брат да, себе покупал. Вот он говорит, у него похоже. И на съемной квартире да. у нас да. раньше тоже была такая инсталляция. инсталляция на подвесной. Да. да. И вот у них именно вот эта дырочка она сзади. Это так удобно, как когда ты этим пользуешься. Она будет утоплена туда, в стену. Будет фальш стена. 5 сантиметров, да ну, сантиметров да, примерно. 5. 5 сантиметров. Покажем, в общем, вам новые крутые идеи, которые придумали сами. Не где-то мы дошли а просто вот... Не, ну как? Ну, конечно, это где-то когда-то видел и это отложилось в подсознании. Да, и кажется, что это твоя идея. А, наверху будет ящик, скорее всего, до потолка. Потому и что все, вот, скорее, туда... тоже открытый стеллаж такой. Потому что да, да прятать что-то, скрывать. А здесь уже, ну, то, что нужно всегда, там, хорошо, и так далее Полотенчики да. Так, пойдем на кухню да. Как видите, у нас вот есть такое углубление То есть вот кончается коридор, а вот начинается стена И то есть вот это вот углубление, ну как, встань, Ксюш, покажи углубление? Ну вот, видишь, ты типа в маленьком коридорчике стоишь в таком да. то есть Да, вот здесь есть углубление И, соответственно, видите, вот эта перемычка? А Она, покажи да, она сделана. Здесь вот то есть, вынесли, наверное, да, 10 сантиметров. Это не все стены. надо выдвигать сюда, чтобы сделать все вровень, а здесь сделать ну какую-нибудь нишу. Ну, типа антресоли советской еще, такой. Потому что здесь смотреть. вот очень большое пространство, но никак не используется. Квартира маленькая, вещи хранить где-то нужно. Там. Ну, ну мы здесь любим. Типа мы любим делать вот так. Смотрите, у нас SilectBand. SilicBank. Bank. А знаете почему? Потому что он стоил 180 рублей по акции И Саша купил сразу три. Ну почему бы и нет То есть все вот это добро надо куда-то будет хранить И я думаю, что мы сделаем до потолков Да, антресоль туда и будем там убирать Всякие нужные Перезарядили батарейки Продолжаем Итак, кухня Тут у нас короб на потолке сейчас Да, такой декоративный, красивый короб С такой точечной подсветкой Кстати, прикольно светит Светит но ломать придется. Да, но мы хотим по-другому маленько сделать все. А, с, с секретом оставим, что у нас будет. И сте... В общем. Ой, эта стена X номер два. Вот эта стена была X номер один, эта стена будет X номер два и потолок X номер три. Да, то есть это будет прям, пока что интрига такая, секретный материал. То есть, ну, в квартирах, наверное, ни у кого такого нет. То есть обычно в частных домах это используют. Я видела на картинке, то есть, если я губка, то я вижу это на картинке. Не, я просто вживу, вот у знакомых да, там, да. даже вот у блогеров ни у кого не видел такой приплод. Да, такой день угол не было. <свят> вот. ну, и, и тем более, как мы это хо хотим сами реализовать, где мы что покупали, все, естественно, Да, но мы это все в процессе уже. Да, да, да. Кухню мы не тоже не когда будет возможность ее поменять, но надеюсь, после того, как мы закончим полностью ремонт. И кухня будет э, одной из последних, то что... Он... Ну, вот кухня, этот, она имеет в виду кухонный гарнитур. Кухонный гарнитур, да. И новый кухонный гарнитур, который здесь вот будет, столешница, э, оно будет продлеваться в подоконник. Да, то, то есть подоконника, подоконника пластикового будет... уже не будет, будет подоконник как рабочая зона. То есть вот эта да, столешница будет зона. переходить в подоконник. Вот, ну на этом, в принципе, все. Ну, на кухне, да, на кухне ничего такого естественно, но больше нет. Лишь, и... я вот это вот ужас, вообще здесь ничего показывать не хочу особо. Та да да да да. Наша пока что да. комната. Не судите, вот эту... пожалуйста, строго, ребят. Вот это вот я красила сама на временный вариант нашего жилья, потому что хотелось снять вот то, что было старое. Хотелось это все убрать. Не показывай, пожалуйста, вот этот вот синий строго. Хорошо, замажешь. Хотелось убрать страшные... Старые обои. Старые обои они так сильно нагнетали. Ну, просто да. это не передать словами. Ну, может, вот. даже сами фотографии, какие здесь были обои? Да, и как мы это здесь все сносили, в принципе, у нас довольно-таки много фотографий. Саша уехал на работу, а Ксюша здесь все разнесла. Саша приехала, здесь все стоит в бесах, но обоев нет уже. Вот, в общем, вот это все нарисовано обычными Гуаши, гуашью, да, и колером. То есть мы покупали зеленого. колер в Леруа для краски и гуашь. То есть вот это все оттенки зеленого. То есть это не черный, тоже темно-зеленый. В общем, я мы очень, просто очень много оттенков зеленого брали. Я гуашь, его с водой, да. и он становился то темнее, то светлее. Вот и все, вот все секрет. Да. Вот. А зеленым гармонирует розовый, поэтому мы сделали... <свят> Цвет Зевы. Мы потом тоже вложим фотографию. <свят> так случайно получилось, что <свят> эта стена теперь как туалетная бумага Зевы цветом. <свят> вот. Это временный вариант. Это тоже делал Саша. Это в шкаф. Она О, да, кстати, вот этот страшный, шкаф ужасный, но, тем не менее Пусть пока будет так Сейчас мы это все разнесем, все уберем Вот это мой прелесть, это мой это гараж Мини-гараж Да, здесь, правда, Сейчас уже все навалено Да, ну, выше тут, конечно, всякие женские штучки Тут все навалено, было, конечно, аккуратненько Ну, куда деваться вот. Когда открыто, это никак не спрячешь и да. Никак не уберешь Стол тоже делал я, кстати Стол такой, но он как рабочий Тут ну, ящички вот эти все выдвижные Они получаются И зеркало тоже я делал Иди, покажи свою прелесть Ксюша у меня визажист Визажист, стилист визажист. Да, в общем увлекаюсь Ух, нифига себе, как и слепило все, да? да, очень слепит все? Сейчас. Оп, сфокусировался. В общем, это все делал Саша Мы хотели покрасить, но из-за того, что будет ремонт я еще не знаю, как будет гармонировать светлые оттенки э, краски дерева или темные. А покажи главный прикол этого зеркала. А? Да, да, да, да. Он еще у меня и двигается. Да. Если мне нужно клиента вот отодвинуть, я могу его легко подвинуть. и мне не составляет вообще труда в этом. И чисто для себя, потому что мы тут усажите рождение просто. Было да, время. и везде по этому шарики висят. Он запрещает мне их снимать, потому говорит, пусть у нас будет праздник. А тут стоит подарок на мой день рождения. Смотрите. Это Ксюша потом где-нибудь в Инстаграме выложит. Ну, когда будет полностью все готово, когда будет стоять диван. У нас с этой стороны будет стоять камин. С этой стороны будет стоять диван, с этой стороны будет стоять камин. И Кровати. Как ее сделать? Мы кровать будем делать полностью сами. Будет подъемный механизм, будет делать все мой муж. Я Почему сейчас... кровать мы будем делать сами? Потому что кровать... Мы не нашли идеальную для нас кровать. Это, во-первых, да. чтобы она была по всем параметрам, таким, каким нам нужны. Таким, чтобы она не была тканью обшита, потому что мне это не нужно. Потому... Вот эта вот спальная зона на потолке будет Х8. Uh, Опять секрет. Потому что это то же самое будет, что и э, в кухне, на, на стенах кухне, и потолке. На, и на потолке, да. Такой не, необычный материал для квартиры, Ну, правда я Очень в квартирах не видел будем его. как э, делать освещение. Ну, то есть все заново, да? Да, кстати, всю электрику всю будем полностью электрику переделывать, будем потому менять. что будет планировка квартиры полностью меняться. Допустим, вот телевизор у нас здесь висит, а за ним, чтобы вы понимали, нет ни одной розетки. И у нас как бы вот все идет вот такими вот, ой. Проводами все идет через удлинители, как бы вообще ни к силу, ни к городу, да, розетка в углу. Розетки, ну, даже на столе, хотя их там да, и бы. тут вот удлинители. Ну, в общем, а, вот это знаете, что такое? Антенный кабель. И он вот через тудорочку входит в квартиру. То есть таких, ну, приколов, мелких очень много в квартире. И все да, это много. переделывать, все менять, все розетки, выключается ли более удобно Подолог, делать. По балам, по форму, потолок, да, у нас просто шпаклеванный, покрашенный, и две плиты то есть вот раз плита перекрытия, два плита перекрытия они сыграли на швах и соответственно все вот так вот лопнуло, треснуло да, будем, некрасиво у нас будет спальная зона полностью изолирована поэтому туда нужно будет делать дополнительную вытяжку, скорее всего ну Ты не знаю, делать? посмотрим Нет? Нет? я пока Ладно. думаю об этом установка кондиционера, скорее всего тоже будет самостоятельно, в общем будем показывать все, вообще все. У нас под кроватью целая нарня, тут прям вообще Ксюшиные ну ноги. Доставать? Да ничего не надо доставать. У нас тут лежит ламинат, который будет укладываться только в этой комнате подложка синенькая, 5-миллиметровая, которая тоже будет укладываться в этой комнате, потому что здесь вот будет, получается, ну, под дверью стык, то есть здесь вот будет ламинат, здесь будет керамогранит плюс теплый пол, а здесь будет ламинат и толстая подложка. Ну, и я хочу, чтобы все было вровень, чтобы не было никаких порожков, вот таких вот всяких приколов от Ну, Короче, увидите, все будет прикольно. Там же у нас подъемный механизм для кровати где-то лежит. Вон там, вот он. Вот он сверху лежит. Вот. В общем, там очень много всего У нас, как вы поняли, по всем углам Тут в углу, там в углу, тут под кроватью В диване, в том, на входе да, только, в коридоре Коридор только забить, наверное, полностью Потому что коридор пока что свободный Там можно спокойно ходить И, в принципе, коридор будет одной из последних мест Да ну, будет нет, делаться. все будет делаться Ну как, в, ну, ну, вместе, вот, в общем С чего мы сейчас начинаем То, что мы э, меняем отопление Это сейчас у. Сколько времени? 8 часов уже, да. и мы сейчас начинаем двигать Шесть. кровать, э, снимать телевизор, наверное, да не, нет, не будем, нужно. да, он да, не мешает, ну, в общем, двигать... Почему мы отопление Но... будем переделывать? Тут как бы все сделано, ну, вот. Тут видите, как выходит из стены. А тут я, наверное, вам не покажу, как из пола. Из пола, вернее, выходит. То есть трубы выходят из пола, они стоят под наклоном, они все стоят криво, они какие-то все облезные, непонятные краны. В общем, все это будем прятать, все будут. У нас с трубы выходить аккуратненько из стены, чтобы вот этой вот красоты здесь не было никакой. Из-за этого придется переваривать все отопление. Отопление у нас идет вот тут, вот в полу, вдоль всей комнаты. Вдоль всей выходит комнаты. туда. Поэтому мы сейчас все будем это двигать. Нужно будет подвинуть немножко кровать. Все это приподнять. Оторвать весь э, плинтус, потому что его сейчас штробить нужно будет завтра утром. Пол штробить, для этого Пол плинтус для нужно дня. оторвать, да. Вот. И, скорее всего, послезавтра мы, наверное, уже начнем, значит, укладывать трубы. Полностью в ванне. Да. Кстати, про отопление. Вот я говорю то, что мы будем переваривать. Вы, наверное, не догадываетесь, почему у нас настолько балдежная квартира, что у нас висит газовая колонка. То есть, это газовая колонка, газовый счетчик, соответственно. У нас входит в нее холодная вода, выходит из нее горячая и выходит отопление. Ну, типа подача и обратка. То есть у нас отопление в квартире свое. Ну, здесь вот радиатор снят, потом покажем, зачем мы его сняли. Это радиатор. У нас его, к сожалению, сейчас его здесь нет, он в частном доме висит. Ну, сушится. Ну, сушится, да, и лежит. Вот, э, так как здесь будет э, холодильник серый. Ну да, вот у нас холодосик такой. Э, Все будет сделано, в принципе, ну, в серо-синих тонах. Да, духовку вот мы сразу темную купили. мы вот недавно, да, приобрели. Ну, холодильник тоже относительно новый, в том году покупали. Кстати, Ему ровно год Да, ему ровно год в этом год. месяце, наверное, будет Вот, и поэтому радиатор белый сюда вообще, вообще никак, не никак не вписывается И так, э, который после, ну ладно, 8 тогда секции возьмем Ну да, да потому да? что с запасом раз, берется 8 тысяч, да, 8 по-моему Вот такого же цвета, как и горшочек вот этот для кактуса Ну, грубо говоря, там 9 тысяч Ну, 8 с копейки Что мы сделали? Мы сняли радиатор У меня, кстати, есть видео, я, наверное, сейчас вставлю, как мы красили его а, Мы его зашкурили ну, так, слегонько, просто, чтобы... Мы украсить, его замотовали, да, мы глянец его сняли. сняли. Мат, матовым его сделали. И покрасили просто из баллончика. Термостойкой краской для радиаторов. Аэрозольный. Ну, там не было, написано, как для радиаторов. Для вот, радиаторов, она покрасить. для отопления, да. О, давайте я вам покажу. Сейчас перемещаемся в мой гараж. Так, краска, вот она. Эмаль термостойкая. Так, что не вкусируется? для внутренних наружных работ, ну, короче, вот такая вот она, и лак. да, ну, в общем, термостойкая эмаль она для всякого такого подходит и, -и, -и лак простой, Это у нас что более уретовый лак Нет, это аж на фото так себе. Вот так лучше, говорят. А сколько это баллончик такой стоит, сынок? 230 рублей. Офигеть, не жалей даже красоту. Смотри, как красиво вот так дает. Ой, она уже сидила на...